Вот это да, вот это новое. Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как Твои хорошие, как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Видите как нет? Он как нет? Видите как что тут происходит? <смех> Когда лезешь ты? Ты куда Что ты? Куда полез? Рома, отпускай кота! Мне кажется, кот их не будет ловить, если не играть начнет. даже почти не держал. Мама, мама, мама, мама, так, все, Максим, мама, ты сегодня дежуришь? Мама, мама. У нас... Максим, он на тебя похож с характером, вот этот черный. Сми? Это Черноголовка. С мини-коржиком тоже. Я ему дал понюху, он чего не убил этого черного? Мини-коржик-то? Да. Не тихо, тихо. пошел. Вести комнатой пошел. И умывается, смотри, умывается. За, за смотри, шею. умывается, Максим. Девочка, давай, это наша девочка, наверное, да? Селенькая девочка, да? Да. Смотри, попила-попила и пошла умывалась. Теперь этот набегался и пьет сухарик, который впитал тебя. Да, и он съест этот сухарик потом. Он лижет. О, смотри, умывается. Где девочки такие хорошенькие? Вот какой пухленький. Это, наверное, девочка. Что-то она толстенькая какая-то стала. Это и есть девочка. А это мальчик, да? А-а-а. А тут бабушка, посмотрите. Он ел сегодня якормил Смотри, а тут есть. Смотри, ваш вечные яйца. а а Ну-ка, покажи еще раз. Так медленно покажи, не видно. Вот это, походу, хомяк, да? Ой, крыс. он мальчик. Да. А это девочка. А может, наоборот? Не-а. Яйца. Ты щупал? А, это... Не их проверяют, на пальчиками, они а там как-то... А ты забрала мой телефон. Забрала все телефоны сегодня. Да. Ну что, больше нельзя, нельзя, нельзя взять телефон? Пока нет, дежурство пройдет. В 11 можно взять В 11 только, до 11 мы занимаемся другими домашними пьют, делами. Пьют, пьют, пьют. мы не собирались брать телефоны до 11? До 11 играем в шахматы. Ура! С мышками? Ага, с мышками. Мыши, знаешь, какие... Крысы, между прочим, самые умные животное На первом месте среди животных находятся крысы. А свиньи на пятом. На втором лошади. Вор... Вороны тоже очень умные. О, вороны вообще умные. Они, наверное, даже умнее, чем крысы. Не, вороны, наверное, на третьем месте. Не, потому что мышки, они умнее. Смотри, как хорошо Крысы не вообще умные. умные. Крысы, лошади, вороны... И, и свиньи и тоже тар... умные. И тараканы. Я... Ну, тараканы-то они вообще, я всех. Залезай они, они даже читерские все, знаете почему? Потому что если они, ему отрывать голову, то пока у него из истощения, то он будет жить. Так, да. Барсик пошел вы... на свой высокий пост, пока ничего не досталось, ни птичка, ни крысы, не рассердился, разрушился. рассердился я на вас, да, Барсик, вы не и... дали мне крыс понюхать, и хвостом помахиваю лежу. Знаете, все, все говорят, то, что когда... Ну-ка, стой, да я сниму. Прогрызли. Нет, там был. Они прогрызли. Домик у них с вентиляцией получился. Такие деловые. Ну-ка, стой. Ей да, я и так надо выбрать ул ворота то ли вакцария одни прорезали досок я знаю кто умеет мне тараканов господь бог ну господь то бог это без вне конкуренции вороны вороны короче знаете что она короче она ворону пыталась клювом взять кусочек мяса они мясо любят потом она нашла палочку Какую-то палочку она ее развязала да, да. И, достала, и попыталась достать мясо, она не достала. А потом нее нашла еще палочку. Бабушка, Этой Бабушка посмотри. Этой палочкой можно было другую да, да, да. палочку да, да, да. взять. Да, да, да. М -м. Отпустись, придрасьте. Сейчас убежит. Деточка, не, не убежит. На клетку лезет. Домой захотел, да? Ну все, надо, наверное, новый домик делать. Ну, есть. А то этот они будут грызли. Да чё? Да, да поставь, гры... пускай там. Грызуны. А это прячутся не так. А, это их окошко будет. Мам. Павра. Вот так вот дом стоять теперь будет. Тут охот, тут окошко. Тут, дон, дон, дон, дон. А тут можно делать что? Бульк. Бульк. Не стукай. Бульк. Бульк. Смотри. И учись. Смотри. Он меня лежит, Он меня лежит. Вообще. Ты, наверное, палец во, во что там? Во что-то вкусное, макро. Ну, конечно, сгущенка. На, ты сгущенка его кормишь. Макс, слушай. Они манную кашу вчера, смотри, все съели. Я им две ложки дала. <гас> Пам-пам-пам-пам! Взял их в нам, нам, нам. Так, сегодня, нам, короче, нам. на завтрак манная каша? Да, мне, да. А мне нет. Ну, ты дежурный, сам варишь себе, что -нибудь. Я ротом куплю. Опять ротом свои Тебе это надо, а ты и Нет, ну, Я почему сам. тебе надо? Мы же вместе кушаем, почему это только мне надо? Крошки, ягодцы надо купить. И яйцо надо купить. Квас надо купить. Сейчас пойдем в магазин. Что еще нам надо купить? Бить, бить. Так, полдник Надо еще мужик купить Полдник Машка, надо еще купить мушек. А в сладости нам надо купить печенье Кекс у нас есть Дальше, все, на ужин Рома, Толя, ой, фу ты, Максим Рома, Толя, что? Максим, что на ужин-то будем делать? А говори да и дать все стоит, что не съели днем. но у меня еще суп горохлый стоит. Ну, суп горохлый, да. Рома, тебе что нужно приготовить? Пельмени. А может роль а, там да. да, тоже? Не, не да. Нет, три миллиона это перебор. Нет, два, два раза каждый день. Так, значит что? Сейчас я варю кашу, пока два, не остывает. Тобой... Каждый день. Два раза каждый день. Не два перебивай. Два раза кожи, два, раз, два раза такая, два раза кожи. Да не после рабуса, а комари раскусали, ты свечишь. А мы, мы сейчас тебе намажем. Так это не надо, вот там надо идти. Мама, ой. Не ойка, спортсмены или кто вы такие? Мужики или кто? Нытики? Ну-ка выбирайте, кто вы. Мужики или нытики? Но там можно оступиться, потому что они вертки, камешки-то. И сколько птичек? Смотри, сколько, сколько летает у нас там. А что они так летают везде? Разлетались-то, вот смотрите. Давай сюда, Бальзан. Машина сзади едет. Я, я с вами тоже побегу. Но только я не бегу. Ты с камеры хочешь? Ну давай. Я не буду тебя снимать, я не снимаю тебя, давай. Мы ехали. Ну и Мы что, вот так вот будем бегать? Да. Да какой так? Мы не так договоримся. Барсик, посмотри на меня. Айду, ты ж меня не царапай. Что ты меня царапаешь? Что ты царапаешь меня? Ты пять кругов пробежал вместо зарядки сегодня, а? Где было, рассказывай. Ольга идет с этим, с собачкой. Там вон собачка идет. Видишь, собачка? Так, где наши мальчики? А? Я наши мальчики? У Васика все под контролем. На боевом посту. Барсик. Чего? Вот такой. Вот я, вот такой. Зачем все? Глазочки такие расширяются. Ну, значит, у тебя обувь не такая, не спортивная. Ты где его потерял? Так, пять кругов вокруг дома. Рома потерялся. Пять кругов. Пять кругов вокруг дома потерялся Рома. Сиди. Максим и Толя пошли в разные стороны искать Рому. Сердце заболело? Нет, Так оно и должно дергаться, дергаться, значит у тебя идет тренировка. Ничего, Рома, -то? пост наблюдения наш Барсик, потому что здесь вместе с рядом с Максимом завтракают наши крыски. Да поставь их, поставь, не поднимай. Не, зачем на стол-то? Не надо на стол, Максим. я, там, я просто поднялась. Ага, -а -а, ну Видно. поставь, пусть барсик, а барсик за ними наблюдает. Видишь, пристроился там. А можно селефаном учат посмотреть? Нет. Пим. Так, теперь ты контролируешь да, нижний ярус, пар? да? М -м -м -м. Что творится там на полу. Молодец. Ага. Он наверное, чистит. Так, а, а, а... Чистит, видишь? Нет, он как бы облизывает. Он чешет себя. Может а что, почесать надо? Он это, умывается так. Он сам Бодушка, почешется. Извини, но я не могу. Да. Пока червяк вроде бы слетел. Рома! Ну все, веточку наклони теперь. Рома, наклони веточку, да. где поплавок застрял. Давай я! Ну так ты... И сейчас веточка сама приклонится. Сначала нижнюю ветку, потом верхнюю зацепите. Вот бестолковые. Это надо научиться и надо уметь. Да, да, Улочки не должны выцепятся. А червяк-то хоть остался? Нет! А где червяк-то? Куда улетел? улетел? У него что, крылья появились? Нет. Да где-то он слетел. туда он слетел, он слетел. туда. Ну все, давай червяка буду нанизывать у меня. Торик, там видишь, закрыли. Помоги мне, открой Давай ты попробуй. Наклоняй удочку, наклоняй, не наклоняй. Вот, все. Давай. Бедный червень. Все, спороли ему живот. Держи. Заматывай. Погоди, заматывай. хватит. вверх Забрали удочку, отходи и любоваться. Опять Пусть ездит. Заколебали уже. Тихо-то. О! Нормально. Хорошо легло. Теперь надо тебе сделать стойку, чтобы удочка сама стояла. допустим да она стоит да. да и поставь сюда вот Видишь? на вилочку на эту я вижу, я вижу. и ждем и все иди поешь маленько Бабушка, смотри, как сильно максим а, Тебе ложка надо доставать, когда она будет так бегать, да, да? Да, если она будет бегать. Кто будет бегать? Крыба. Куда она будет бегать? А вы знали, что вот эм, червяка копать надо теперь, ты, да, ложка? Да, давай возле дома в грядочку залезешь, накопаешь. А, Максим, я тебя не снимаю. Я снимаю да, только ты... твои руки. Можешь да, снимать ты? меня? Да, я уже ясно. Не шути. Это сильный. А, а я. смешно а, бег ходит. Блин, так его легко съесть. Давай. Ты накалывай прямо на это. Не знаю, как его накалывать. На острие, На крючок. Надо чтобы червяк не уполз. А где твой, Максим, этот? Велик? Нет. А, правда, да, Велик-то где у тебя? Вон там. А. а сумочка? Раз А, она а на сумочка мне? на тебе. Так Велик-то надо сюда поставить, там стащит его кто-нибудь? Так притащи. Сейчас, там кто-то мне прохожие заходят, сядут и уедут. Ой, так сейчас я упаду, Рома. Подожди. Ой, ой, ой. ой. Тут скользко, у меня скользко. Эти штуки. А, пап, а почему черт? Вот у тебя у нас прям вот, вот, Прямо на дороге оставили. А вы да? Я снимаю. Пойдем сюда поближе положу. Наш мопед там остался. Ты меня напугал. Я отвлекаю рыбака. Ты не замахивайся. А как я тогда рыбу по твоему ловить буду? А ты не замахивайся. На меня. Потому что я бы Максиму не мешать. Ну, правильно надо. Но, знаешь, Если что? Он сам себе ловит, мы здесь посидим. Плюс, а? ну мне так захмакнуло все. Когда на меня! Чуть мне в голову мама, не попало, не плавала. Она бы тут не осталась, она бы плыла уже. Она просто это, топляк какой-то. Топляк. Одним концом, где бревно воткнулось в, этот, в дно или стоит дно. А другим концом торчит и уплыть никуда не может. А течение здесь возле берега тихое очень, поэтому. Плывала. Не плыла она никуда. Когда ты видишь, что она плывала? Плыла вчера. Под нами плывет. Видишь, как он ловит интересно? Да, запись. Парни купали, а мне нельзя купаться. Они стоят, все там траву, жуют. Там один большой парень, три маленьких. Через этот железный мост нельзя, блин, ходить. И конца. Ничего. Интересно. Как успокоить громкого Рому? А его успокоить можно так. Рома! Я тебя слышу! И Рома закрывает рот. 22 июля. На завтрак манная каша. Три порции с маслом сливочным. Они еще спят. Я сейчас им приготовлю все и пойду.